Вторая карта этого Best of 3. Напоминаю, Lion 7 выиграли первую, и первой картой была кэш и выбор команды Reifizards. То есть теперь Lion 7 играют у себя дома. Не за что, в ВК молчишь, во сколько зайти за видосами. А видосы уже, кстати, загрузились, я их прямо после стрима опубликую сразу. Извиняюсь, ВК просто сейчас не читал. Вот, собственно, пистолетный раунд в обороне начинает Lion7, начинают пока не так уж и хорошо, во всяком случае, Ада э, прессингует в зигзаге весьма неплохо, но, увы, увы, отстреливаться игроку обороны никто не запрещал, и, как вы видите, энтрифраг сделан все-таки на команде... Райп Визардс. Ну, дальше выход через коты на точку А, который, по-моему, немножко обречен. Ну так, частично. Но ужастикс э, внезапно, внезапно вообще про состав сейчас отдельный разговор будет идти, дамы и господа. А то команда Ripe Wizards кричала про плюсы. Представляете, кричали про плюсы. Но внезапно у них происходит замена прям в ходе матча. А Темпи минус STI. И последним остается ужастик. 64 С 64 хелспойнтами. Ничего себе апперкот. Это прям просто сейчас жесточайший выстрел в лицо и гибель. Лол. Кстати, да. Карма. Правильно подметил, я не стал об этом говорить, чтобы Богдана не трольствовать, но но действительно, буква И и буква Э, что на клавиатуре на телефоне, что на клавиатуре на компьютере очень далеко друг от друга находится, и типа жирные пальцы не помогли бы, типа, ну, задеть другую кнопку. Короче, короче, 1-0. Состав команды Line 7 не изменился. Это а темпе Хэксити, Ам мистер Ад и Рейдж. В общем, вот те самые парни, но у команды Райпвизерс произошли небольшие замены. Ханзо, ужастик и закладка Прикопс предыдущего матча, собственно, так и остались. Но появились Blands from the Cry. И внезапно STI STI это ж мать вашу игрок команды хайрат Киллер. Это же игрок команды Хайред Киллер, гайз. Ну же не бывает же такое. Не бывает же такое, что вы предъявляете кому-то за плюсы и сами берете игрока из другой команды. Причем я считаю, что команда Хайред Киллер доста... Да ладно. Один в два. Бомба установлена, префы в позицию рейджа. Ну рейдж, естественно, он же Рейжит. Чек 31 хп ну не залетают берсты вообще никак Никак-никак И сайд СТА забирает последнего игрока обороны Это 1-1, вот вам и экономический раунд От команды Рэп Wizards. Вот собственно о чем это я говорил Команда хайрат Киллер достаточно медийная команда В силу того, что они попадали На много количества турниров Они существуют, существовали Пардон, достаточно давно И все их составы Все их игроки нон-стопом ПКД по попадали на стримы в тех или иных Каких-то турнирах или шоу-матчах то есть нельзя взять просто так СТА, чтобы никто не понял, что это STI. Ну, типа, все же догадаются. Ну, а вообще, как бы, ладно, забудем об этом, смотрим дальше. Как я уже говорил, мне не очень интересны истории с составами. <кười> <кười> а темпе крем к сети, ну, куча, короче, фрагов. СТА 71 хп против Ада, у которого 100 хп, и оба с калашами. 75 хп на 0 Дамы и господа, точнее 25 хп Осталось у э, Ада, но STI он все-таки Перестреливает 2-1 ХК ведь уже распались, да и STI много за кого играл Я понимаю, но, тем не менее Ведь э, Шук, насколько я понимаю на, Не насколько я понимаю Насколько я помню, писал мне, что у них в команде Порядка 7 человек есть Типа и играют только вот железная команда То есть я что-то не видел просто Чтобы STI был в этой команде И поэтому как бы у меня вопросы ну и вопросы, в принципе, ладно, я уже сказал Забейте Составы, составы мне не интересны Мне интересен Counter-Strike Мне интересно, как команда будет отыгрывать, раскидывать, выходить и прочее Все остальное, это уже отдельная тема для отдельного разговора 4 в 3 Минус это темпи, погибает Blunts from the... Опять хочу сказать From the Sky, но нет, From the Cry Ужастик Отличнейший хэдшот на достаточно Дальней дистанции в голову от темпе. Но остается в соло ввиду гибели тиммейта. и следом его еще избревает Ад Беда, беда, дамы и господа с командой Rife Wizards 3-1 Но вот на мой взгляд, почему ребята забрали Второй раунд в этой встрече Знаете почему? Отвечу вам а потому что быстро вышли. Вот мне кажется, что команду Lion7, пока не играют в обороне, точно так и надо крушить. Просто выходить и быстро забирать все. Хай, бро, как дела? Удачного стрима, не болей, делай больше контента. И слам тайм, спасибо большое. Буду стараться не болеть. Контент... Обеспечиваю каждый день трансляции, каждый день какие-то игры Либо я играю, либо кто-то что-то еще а, В общем, в общем, дамы и господа, минус от ужастика и разменная ситуация 3 в три, закладка прикоп, ставит хэдшот в голову Хэнксти И у нас 3 в 2. с перевесом за игроками команды Райп Визардс. Следом еще один минус. Ну и мистер на точке А, насколько я понимаю, у нас находится, да. А коллектив Ripe wizards то в то время на точку Б. В общем, мне кажется, не совсем правильно действует сейчас Ри uh, Им бы чуть-чуть пожестче играть, чуть больше как-то вот пытаться пинать почаще своих соперников, давать им... Ой-ой-ой, а как так? А как так? -то? Подождите, как так-то? Там... Я не понял. Я не понял, как э, мистер из окна, что ли, спрыгнул. Да, видимо, спрыгнул из окна, из дома. Потому что в зигзаге в этот момент находился Ханзу. И я так и не понял, почему они друг с другом рядом находились, но не убили. Это странно. Это очень-очень странно, да. Лайн победа их будет, если так продолжат. Одно однозначно. Однозначно. Причем, если продолжит команда Rife Wizards также играть. То есть от их атаки во многом здесь действительно э, очень много чего зависит Хэнксити и Темпи сделали по минусу Далее парный э, размен от закладки прикопа И бланс from the cry, еще один минус Мистер не смог запрыгать своих соперников э, до смерти В результате, все 3-3 Ну, тут хотя бы борьба с первых раундов начинается Если вы вспомните карту кэш там вообще чуть ли не 6-0 было. Ну, 6-2, по-моему, или как-то так. В общем, не сильно там сопротивлялись в самом начале игры ребята из Ripe Wizards. А Lion 7 этим пользовались активнейшим образом. Но сейчас, как вы видите, сразу же с первых раундов Ripe Wizards пытаются что-то где-то навязывать. Хотя, повторюсь, как я всегда говорил... Как я всегда и говорил... Атака для меня здесь будет всегда сильной стороной, то есть команда Райп Визерс, по идее сейчас сильной стороне, но это мы все откинем, почему? Потому что это не важно, возможно для них здесь сильнее оборона. Но, однако же, не так все это важно, при учете того, что вылетает один из игроков у команды Lion7, и их становится на одного человечка меньше, пауза, кстати, не берется, а счет тем временем становится 4-3. Ну и пауза. Пауза от Line 7. Ждем возвращения пятого игрока. Полностью, конечно, согласен с батом сейчас играть. Э, да еще и играть за сторону, которая у вас немножечко не держится, да. То есть 4-3 вы проигрываете. Играть с батом это максимально хреновое решение. Как всегда говорил мой дед, я твой дед. Да, кстати. Ну, дед вообще фигню никогда не скажет, по факту. Он же дед, черт возьми. Деды, они такие. Директор YouTube. <смех> Приветствую. Директор YouTube, скажите, почему такие обновления на YouTube в последнее время выходят, что товарищ Бесик не может обнаружить количество онлайна людей на трансляции? Скажите, почему так происходит? Бот может затащить? Может, абсолютно, 100%. Помните же мираж между... Кем? Между агрессив или кем? Где там, короче, бот просто со скаута вертуху дал. Я, к сожалению, не показал это на стриме, но потом э, демку саму пересмотрел. Там просто такой ноускоп no 360 был в бубен со скаута на ходу. Так что э, бот, это, кстати, справедливости ради вполне себе рабочая история. Э, идет уже, кстати говоря, вторая пауза, но пятый игрок, в общем, вернулся. Можно обрадоваться. То на школу ложил, тот и до пенсии дожил. Но это, кстати, тоже абсолютно правильная вещь. Я же говорю, деды, они умные вообще. Богдан, я сомневаюсь, что у тебя директор Ютуба занимал 150 рублей. Не придумывай. Протер спиртом для чистки экрана. Во, вы даете, ребят, хардкорщики, вы прям какие-то. Я вот владею телефоном год, чтоб я хоть раз чем-то, кроме обычной руки, просто взял, дыхнул на него и об штанину вытер. Чтоб хоть раз протирал чем-то еще телефон. Я вас умоляю, учу. Вы Уж прям изгаляйтесь совсем. А как же алиофобное покрытие, которое вы можете стереть? Ну что, прокидка точки Б в исполнении Райп Визардс и выход на практически абсолютно пустую точку, где был единственный игрок с ником Рейдж и успел, кстати, сделать два минуса. Отсюда уже забегает с девятки от 123, забирает еще одного оппонента и Хэнк Сити. Дабл килл из торца, неожиданный достаточно дабл килл из торца. 4-4, блин. Красиво, кстати, сейчас Лайн Севен приняли. Вот справедливость рад, Действительно прием был красивый Они позволили команде Райп Wizards зайти Ну, кроме, конечно, Рейджа Он был немножко против Но Ну, все равно, короче, все круто В общем, все круто, 4-4 Борьба есть, матч неоднозначный Это замечательно А им КФГ, простите ай КФГ Баймистер дабл килл делает на котах. И разменный фраг от Ханзо, потому что мистер не умеет вовремя остановиться Конечно, здесь уже было глупое решение идти пикаться с соперником дальше Но отдал позицию и сиди-жди, вы же в обороне, как бы зачем куда-то идти А Темпе забирает Ханзо, подбирает автомат Калашникова, выкидывая свою энку Видит соперника на меду и скрывается от перестрелки, понимая, что может ее проиграть Закладка прикоп, тем временем, наверху меда забирает Хэнксити И у нас 2 в 2 ну, при том, что позицию рейджа, в общем-то, до сих пор еще, как я понимаю, никто точно не знает Но позиция о темпе для всех, по-моему, известна И да, закладка прикоп уже участвует в перестрелке с рейджем Ну, выход на А а Темпи с Котов пытается воспрепятствовать этому выходу. Но здесь, конечно, ключевую опасность представлял Рейдж, потому что он находился в спине относительно выхода. И правильные действия команды Райп Wizards позволяют забрать соперника со спины. Ну а Темпи, в общем-то, слышит, что его идут пушить и не попадает в закладку прикопа, у которого было просто Карл 2 хп. Мог бы просто кинуть в него, я не знаю, чем-нибудь камень подобрать с пола и кинуть в него. 5-4. Снова Райт Визардс врываются вперед. Вот вам и приколы, дамы и господа. Я настолько старый, что нет у меня ни ТикТока, ни Инстаграма. Ну, у меня вот, кстати, есть Инстаграм справедливости ради, да, но я им не пользуюсь. А тикток тоже вообще нет, кстати. Протираю обычно об штаны телефон и ему норм. Во, я согласен с Юрой. <с Хэнксти. Один в два. Пока я здесь читал чатик, что-то очень быстро и очень кроваво все развернулось на точке. Но ну, есть какие-то определенные сложности с обороной у Лайн-7. Ну, в принципе, я и на предыдущем матче Лайн-7 uh, с Янгблад, если я не ошибаюсь, они играли на Тускане, по-моему. Но могу что-то перепутать. Uh, есть некислая не вероятность того, что оборона у Лайн-7 здесь действительно очень слабая. Ну, конечно, позиционно ошибается Хэнксити, почему не было чекнуто сейчас сотня, почему никто? он не смотрел вообще как бы налево, да, бежал на пролом, как будто с Меда его могут закрыть, а типа с длины нет, но это странно. 6-4, Мрайт Визардс закрепляются в перевесе, в небольшом, но все-таки закрепляются. Реви, в принципе, должны побороться, несмотря на то, что пик соперник на Тускане неплохо играют э, С этим я на 100% согласен Райп Визардс далеко не самая слабая команда на карте э, Тускан Даже невзирая на то, что Лайн Севен ее пикнули Шансы, мне кажется, выиграть Тускан гораздо выше, чем выиграть карту Кэш Ну, Кэш это все-таки такая больше фановая движуха Потому что, ну, типа, камон Ее вообще практически никто не играет и не умеют играть Ее играют так, по соображениям А давайте выйдем туда, давайте выйдем туда ну, гибнут один за другим львы, один последний лёв остался, это ад-123, сделал вид, что спрыгнул в окно, и на самом деле хитрец не спрыгнул в него Вы смотрите, какая наглость взял и обманул просто сейчас игроков команды Ripe Wizards, но ну, я думаю, они не сильно на самом деле повелись на его обман, в спину уже заходит закладка прикол ну, а в упоре Ханза забирает Ада И таким образом Счет 7-4 Достается команде Райп Не понеся потерь Просто изи Рустам, приветствую Интересный факт Трава на Зиге на Тускане Это Марина Ивановна Ака Марихуана Ну, кстати, можно было не разжевывать на самом деле Что Мария Ивановна это Марихуана Я думаю, это знает вообще каждый человек Кто командир на составе ну, в данном матче конкретно я точно не знаю Потому что я вообще впервые вижу людей, которые играют сейчас за команду Line 7 Ад 123 вырубает вырубает STI а При этом еще и Ужастика очень больно побили нас 4 кп всего навсего Но это ни в коем случае не останавливает команду Rife Wizards от выхода Кстати, может и стоило бы притормозить немножко Потому что очередной выход и Ужастик все-таки уже не переживает его Поэтому, наверное, не надо было а ТМП минус блант from the cry, но Ханзо при этом делает трипл килл, дорогие друзья. Закладка прикопа, остается один, и его убивает Хэнксити, автор минуса по тому самому Ханзо. Счет 7-5. Все поняли, что Мари Ван не математичка. Ну да, это же чисто логика. Как отключить чат? На чат нажать просто <с> Ну там есть кнопочка типа Чат, нажимаешь на него И он по идее должен пропасть, насколько я помню Я вообще просто прямые трансляции С телефона не смотрю никогда, поэтому не знаю Ну может быть в чате кто-то подскажет О темпе Минус закладка прикопу жастик, разменный фраг Господи, что происходит на точке Б Я даже не успеваю игроков переключать Настолько быстро, они друг друга убивают 3 в 3. Проход на, на точку Б абсолютно абсолютно закрыт. Правда, ненадолго. Blunt from the Cry дает разменный минус за погибшего товарища по команде. И STI играет на отрезе, забирая Хэнксити. Хэнксити, кстати говоря, уже в который раз отдается в абсолютно нелепой ситуации. Скорее всего, опять просто не чекнул соперника. Ну, здесь под ä, парный выход от игроков атаки открывается от темпи. И, ну, логично погибает. 8-5. Райп Wizards выигрывают первую половину, дорогие. Друзья, при этом всем Пока что за команду Lion7 Продолжают голосовать люди, потому что только что Было 50, по-моему, 8 процентов А стало 60, хотя У Lion7, в общем-то Дела на тускане идут совсем не так Как на первой карте Диглы, на этот раунд У команды Lion7 денег не остается И поэтому придется играть И терпеть все издевательства От Ripe Wizards с пистолетами Правда, конечно, пистолеты не самые такие уж качественные девайсы но, но с пистолетами можно выиграть Справедливости ради, не стоит никогда об этом забывать Забирают от Эмпи и Мистера В общем, всех убивают Пистолет, к сожалению, не работают Но как минимум не в этот раз Рейдж с подсадки забирает Ханзо, а, Самый несчастливый игрок команды Ripe Wizards Потому что он единственный умер Беда, печаль, тоска 9-5, последний раунд первой половины Кнайф ТВ, ты эфир сделал, Нукус, на против Наманган. Все эфиры с лан турниров проходящих в Узбекистане, сделаны и загружены на моем канале. <coughs> Сань, а сколько мегабайт весит демка с третьей карты? Не скажу. Прекратите вообще приставать ко мне по поводу третьей карты Не скажу, я не знаю, есть она или нет Давайте так, я не знаю Line 7, а не откуда? Знаешь, братан, если я не ошибаюсь, большинство из России Но могу ошибаться Хэнксити и Атемпи на страже котов Защищают котиков от выхода всяких разных игроков из команды Райпизардс ну, бланс from the Cry Разменивается на меду И закладка прикопки все-таки попадает в голову оппонента Очень долго он пытался это сделать Следом еще одну голову вешает И последним остается Хэнкс И по есть информация И этого достаточно для победы, дамы и господа 10-5 И смена сторон Сань, скинь ВЛС третью карту Чекну позже Хорошо <coughs> Саня Мамонт Да нет Совсем нет Не похож даже нисколько, кстати Ну что, 10-5, пистолеты Пистолеты номер 2 может быть, Line 7 в атаке сыграют круче, <laughs> а может быть, это вообще будет изейше для команды Райп Wizards. В общем, не будем пытаться ä, предугадать ä, то, что сейчас будет происходить, будем просто смотреть за матчем. Ужастик, кстати, делает энтрифраг, забирает от темпе, и, видимо, на точку Б. все-таки стоило бы выходить команде Line 7, но перетяжка в малый квадрат по мне таки вообще неуместно. Как вы видите, в этом самом малом квадрате раунд практически закончился для львов. И куда-то внезапно вдруг нас покидает в очередной раз пятый игрок коллектива L7. Я не знаю, стоит ли здесь э, на что-то надеяться. Ой, очень сложно предполагать во всяком случае. Попадание в черешенку. Не смертельное, правда, но все-таки попадание в черешенку. А вот черешня в ответ дает не менее красивый выстрел. Минус по... Ужастику и 3 в 2 Но, конечно, 31 хп и 6 хп Это прям грустно, да Согласитесь, подобное Вести до победного очень будет сложно Особенно с 6 хп И не забываем, конечно же Про наличие глака э, В руках Того самого А, это, кстати говоря Это, кстати говоря, буква L да, черт возьми, я думал это ай КФГ, это Лам, КФГ Господи, просто L маленькая, а А большая. Вот господи Ну что, вместе и с прикопом справляются с остатками Lion 7 даже невзирая на поставленную бомбу Хотя лучше Райб-Визард все-таки было не позволяет соперникам ставить бомбу ибо позволяют им сделать ранний бай 37 хп против 300 Такая себе перспектива Усп сильнее пистолет, чем глок Да, конечно Ну, опять же, вариативно Если ты в упор приходишь с глоком То твоему сопернику, скорее всего, не повезет Но на дальней дистанции определенно USP перестреливает Конечно, потому что чем дальше от тебя соперник Тем меньше ему входит урона при выстрелах с глока а, Теперь прессинг точки Б от Line 7 Если можно, конечно, выход на шифтах назвать прессингом Вот сейчас просто из TI первого подчикает Следом второго, потом третьего и все Почти, кстати, так и получилось. Нет, так и получилось. Чё? Да я просто вам, да нахрен. Просто, просто порешал все. Э, на самом деле я писал сценарий к этой игре, и все происходит так, как я хотел. Ну, конечно же, нет, но минус от ужастика и 12.5. Девайсы. Девайсы, которые, безусловно наконец-то появляются у команды Line 7. Должно так быть, но будет ли? Арморы покупаются? Да, это значит, что все-таки будет что-то. Вообще, руки решают, с любого можно валить а, Но тут не то, что с любого можно валить Просто в некоторых ситуациях с каким-то девайсом проще валить, как ты выразился Ой, дед... Ну, про динозавров это сильно Ад 123 минус закладка прикоп И команде Райп Физердс во второй половине матча Я бы процентов рекомендовал не прессинговать, не пушить и не аркадить ни в коем случае Потому что Лайн 7 точно будут ждать это Я уже не первый раз вижу их игру на карте Тускан И точно могу сказать, что они, как правило, ждут как раз-таки каких-то аркадных действий Не успеваю найти вам СТА, чтобы показать, как он погибает Но это 12-6 с появлением девайсов у команды Lion7, в общем-то, раунд. Ну, не сказать, что прям так сильно, конечно, но сильно достаточно, да. Ход событий поменялся. Не сильно, но поменялся. Это надо понимать. Теперь нет денег у Ripe Wizards, и как бы не отдать все... Те три самые раунда Два, простите, раунда Которые Райп Визардс забрали за счет выигранной пистолетки не, об... не отдать бы их, короче, обратно Боже мой Какое сложное предложение Я аж потерялся, не смог его нормально договорить Ханзу с Ужастиком вместе вышли пушить коты Запушили там одного соперника Закладка прикоп запушил другого И значит, в общем-то, все замечательно, круто и супер, да? Казалось бы Но есть еще три игрока, у которых есть девайсы И здесь из-за дымов Рейдж не видит в упор вообще своего соперника а соперник-то ведь убежал но ну, можно настрелять ему по пяткам по пяткам вообще всегда в принципе больно но рейдж делает даблкил и разменный фраг попытка зажать смоки а да и все-таки попадает в голову все-таки попадает круто не туда прибавил раунд простите 12 7 пользу райп визардс и очередной раунд без денег предстоит провести команде райп визардс Спасибо за ответ, топ эфир, Рустам, спасибо большое, рад, что нравится Подписывайся, если не подписан еще И лайк нажимайте Все Это касается всех, если не нажали, нажимайте Диглы И, и, и диглы больше, а что здесь еще сказать Самый мощный пистолет в игре Counter-Strike Но, как вы видите, не всегда рабочий Да ладно! Ни хрена себе ворвался, просто с ноги раскидал. Серьезно? Да это же унижение просто для коллектива Lion7. Трипл килл, головокружительный, умопобрачительный, просто бомба. Блант From the Cry, один на один с Адамом 123, и передвижение своего соперника он, вероятнее всего, не слышит. Но... Но минута до конца раунда. И опять здесь, если будет попытка сыграть максимально нестандартно, то есть если Ад э, пойдет обходить соперника, это будет, конечно, бомба. А, он... Ну, это вообще же максимально странная история, ведь бомба лежит в большом квадрате. Все это прекрасно понимают. И Ад-123 ставит хедшот в Бланца. Но понятно, что блансу то как бы деваться было некуда. Ему нужно сидеть на контроле бомбы. Но почему Ад... Думал, что игрок обороны не будет контролить бомбу, а просто придет и убьет его Типа, захочет обходить, но это же глупо Ад-123 Вы почему такое себе придумали? Какая логика была бы в действиях игрока обороны, если бы он вместо того, чтобы бомбу контролировать, пошел вас обходить, товарищ Снова ад-123 и снова, кстати, забирает бланса. Ну, уже прям у них 2-0, очевидно и плохо, если Райп Wizards проиграют эти девайсы. Вот вообще категорически нельзя их проигрывать. В противном случае экономика у обороны начнет просто сыпаться. Раз в год и палка стреляет. Ну да, типа раз в год и закладка прикопать может. Не закладку, а сам закладка прикопает тебя, да? А, Ламка ФГ. Ну, я так его и буду называть ламка ФГ, чего, собственно, нет. СТИ и закладка прикоп по фрагу, но остался только STI, потому что закладку прикопали. В этот раз уже трипл килл с дигла или с Эмки сделать не выходит. И 34 хп у STI, в общем, не позволяют ему играть широко. Поэтому это будет сейф. Спрятался, как Богдан сказал, в мариванне. Ну, 12-9, блин, черт возьми, надо понимать, кстати, что это слишком страшно. Слишком страшно то, что происходит. Потому что счет первой половины 10-5, если я не ошибаюсь был, да? И команда Ripe Wizards 2-4 уже летят. То есть атака у Lion 7 здесь действительно более качественная, но об этом я говорил еще в первой половине. То, что действительно у Lion 7 атака... Лучше, чем оборона И типа, если они проигрывают в обороне Это не значит, что они не способны будут дать камбэк во второй половине ну, может быть, конечно, и не дадут Но дотягивать и позволять своим соперникам Брать такое количество раундов Это слишком опасно Чревато, так скажем Без кустов играет «Звоните Паркеру» Кстати, да, экономика все-таки отвалилась Произошло в очередной раз то, что я сказал Девайсный раунд, который нельзя было отдавать К сожалению, был все-таки отдан Начекали сейчас игрока обороны притаившегося В сайде начекали второго В общем, план барабану у команды Ripe Wizards сработал, мягко говоря Не так уж и идеально Как хотелось бы Приныкались на различных точках Но ни одна из этих точек, к сожалению, профита не принесла Ну, кроме минуса по темпе Ну, минус по темпе раунд-то не спасает Ужастик э, не знает просто, что ему сделать. Здесь его закурили со всех сторон. Отстреливает э, причинное место своему сопернику с ником Ламка ФГ. Э, подбирает с него автомат Калашникова. Естественно, убегает его сейвить. Кстати, за ним выбегает А123, пытается его прострелить. Но Ужастик уже в терровском спауне. Где его сейчас? Встретит или нет? Нет, не встречает. Ну, А может и встречает? Не встречает все-таки. Ай-яй-яй 12-10 Если я сделаю сейф, На сервере говорят крыса Рустам, не слушай Сейвиться не всегда, но иногда нужно Ну, а смысл, если ты, например, один в 5 остался У тебя 10 хп и у твоей команды нет денег Какой смысл идти геройствовать, чтобы просто погибнуть и остаться без девайса в следующий раз Так, типа, не работает Хэнксити Вместе с тиммейтами забегают на точку Б, которая чудным образом оказывается пуста. Ну, конечно, не пуста. Опять же, в углу притаившийся ужастик один минус успевает сделать. Закладка прикоп минус ад. Но таймер уже работает на игроков обороны. Простите, на игроков атаки. Какой хороший крышок сейчас делает и ФГ. Следом, не менее результативный минус по еще одному оппоненту. Ну, и стяй в соло. Один против двоих. Информации, в общем пока что ни по кому нет. И первую же перестрелку истяй, к сожалению, не выводит. 13-10. Шахин, приветствую. У меня все хорошо. Как у тебя дела? Сейф на паблике гениально. А что такого? Почему нет? Кстати, снова вылет. Вылет у команды Lion7. Пятый игрок опять. Опять от Connectился. И это беда. Это беда, потому что. Бот. Потому что бот. Ну, единственный плюс, конечно, в данной ситуации то, что. Так, а почему я прибавил раунд не туда, простите. Исправил, исправил. <coughs> Параллельно идет игра сот против Zec Я оставлю на сот однозначно, потому что Зактим Относительно слабый коллектив. Молодой. Молодой, и из-за этого неопытный. Кстати, невзирая на наличие бота, это не помешало никак команде Lion7 взять 12-й раунд И вспомните, ведь предыдущий тускан, где Lion7 как раз-таки с Young Blood играли, закончился точно так же Там тоже был камбэк во второй половине И Lion7 в атаке прожали соперников и выиграли карту Поэтому не очень было бы здорово, если здесь будет то же самое Сел зажал, не попал, убежал Тактика <laughs> Но не всегда удается убежать Просто Юр, понимаешь Сложность ключевая Кроется именно в этом Не все могут дать тебе попытку к бегству Бомба установлена Блант from the cry STI Минус ланг ФГ И в торце, к сожалению, неуспешный мув от бланца Ханзо Хороший минус по бату Я не знаю, кстати, за бата кто-то играл Но скорее всего, да 16 секунд до конца раунда, 88 кп у Ханзо, и ему сносит голову Хэнксти. И вот он, переворот событий, дорогие друзья. 13-12 в пользу коллектива Lion7. Проиграв первую половину 10-5, проиграв второй пистолетный раунд, а следом за ним экономический. То есть со счета 12-5 команда Lion7 непрерывно камбэчит и берут уже 8 раундов к ряду... Винстрик в 8 матчпоинтов, при этом у команды Райп Визард с экономикой Это просто, в принципе, явление, которым... которым уже невозможно воспользоваться Потому что, ну, нету просто денег, как с этим жить В аркаду выходят игроки обороны, а Темпе, справляется с двумя, но из-за дымов не замечает СТА СТА, кстати, разжился калашом, но остался один в два Ад и Хэнксти убегают на точку Б, но давайте смотреть за СТА Тут огромнейший вопрос, затащит ли он. Потому что игроки атаки понятное дело, сейчас на точку Б убегут и бомбу там поставят. Ну, есть Ай слышит, собственно, это, да. Даже не пытается делать вид, что не слышит, но с развороту просто ад бежит. Бежит спиной вперед и отстреливает спину. 14-12, дорогие друзья. Снова минус деньги с Райвизардс. Форс на форс на форс. Все это наложилось, и шансов на победу практически не остается, кстати. Но какие-то все-таки фамасы, какие-то эмки по-прежнему, естественно, приобретаются. Это, скорее всего, уже, наверное, Габелла в плане того, что нечего денег. Не, нечего, не, нечего денег, господи. Нечего делать, ибо нет денег. Вот так. Закладка прикопа и STI Наконец-то вспомнили, что было бы не лишним Хоть кого-то поубивать, но STI-ушка Что-то прям Минус сделал, разменялся одним словом Так Что у нас вообще по живым игрокам Ад и Хэнксити Два игрока в атаке осталось и три игрока э, В обороне Я бы, конечно, видел здесь, скорее всего, розыгрыш точки А Не решился бы я соваться на точку Б. Ну, Лайн 7 думает Немножко иначе и, как следствие, ад остается один. 64 хп у него, он знает про соперника на девятке, но не знает про ханзо. Однако ханзо он находит, и соперник на девятке уже, естественно, не на девятке. Он уже ушел на банан. И. Неужели слышал? Неужели он его слышал? Ад 123 Как он понял? Ну, абсолютно легкий минус 5 хп у игрока обороны оставалось. Закладка прикоп, затаившийся за ящиком, просто взял и выиграл. Сколько за победу? В этом матче нет никакого призового фонда, так как это просто матч на интерес. Победит сильнейший, и пожмут друг другу руки коллективы и все на этом. Я тебе скажу честно, я и не убегаю. Жму, пока не ляпнут самого. Но это самое правильное решение. Бежать это не по-мужски. Мы героически просто умираем. Тускан, Затеров, и надо забирать. С этим согласен, определенно. Ужастик. Боится выйти в аркаду, и, с одной стороны, правильно делает, потому что эта аркада, вероятнее всего, может привести к гибели. А тут у нас в зигзаге сидит, вы посмотрите-ка. Какой милый человек. Это ад, 123, просто на морозе, под дымами прошел зигзаг, ужастик Не увидел его, как следствие, нет никакой информации по его положению Он сейчас будет пытаться развлекать в спину соперников, между прочим STI в большой опасности До свидания, закладка прикоп Там у нас еще остается STI и где-то еще Ханзо Ханзо у скрипа, и на миду находится последний игрок, это STI Здесь самое главное, конечно, поставить бомбу и именно этим сейчас игрок э, атаки и занимается. На месте Ада 123 я бы вообще бы, да, как-то поменял бы позицию. и Ушел бы просто из дома как можно дальше. Именно так, кстати, и происходит. Но теперь самое главное вовремя вернуться, да? И вовремя возвращается. 15-13. Красиво Lion 7 сейчас обставили этот раунд. Ничего не скажешь. Ну, вот просто переиграли оппонентов. Так что тут, дамы и господа. ГГ или не ГГ, но на последний, возможно, последний раунд этой встречи у команды Ripe Wizards не остается девайсов. Придется играть с диглами. И, вероятнее всего, будет сейчас пуш, наверное, чего-нибудь, да? Или нет? Да, пуш зигзага зигзагов малый, ну бессмысленный. В малом квадрате нет ни одного игрока атаки. А нет, есть Атемпи. темпе. Ну, а темпе сейчас, кстати, рискует стать жертвой оппонентов и забрать... А, вернее, отдать а, автомат Калашникова Ладно, точка. А забирает Ханзо И здесь происходят небольшие размены По двум последним игрокам, в общем-то, информация есть Но важный нюанс, что есть только по одному Второго видно не было И здесь блан Край погибает СТАй последний Тиммейты ливнули и не верят в бывшего игрока команды Хайред Киллер Однако он забирает от Эмпи И героически, не опуская головы Погибает Просто погибает. 16-13. На этом, дорогие друзья, шоу-матч все-таки заканчивается. И команда Line7 становится победителями по результатам двух карт. Выиграв карту кэш и выиграв карту...